Ребята, привет! Меня зовут Галетов Алья. Я ипотечный брокер, и с 2016 года я слышал, очень много слышал о доходной недвижимости. Буквально год назад я впервые задумывался о том, чтобы создать себе доходный объект недвижимости и создать его не просто за свои деньги, а с помощью ипотечных средств. Для начала пару слов о том, как я получал ипотеку. Дело в том, что я, как клиент банка не самый желанный, поскольку, во-первых, у меня ИП, которое существует всего год, второе, по расчетному счету у меня проводится ничего, и у меня был минимальный первоначальный взнос. Несмотря на это, благодаря тому, что я параллельно являюсь ипотечным брокером, я смог согласовать себе три ипотеки, и, соответственно, взял лучшие условия, которые были на тот момент, это было полгода назад. Друзья, здесь изначально... Была квартира 44 квадратных метра. Я думаю, что сейчас у вас на экране появятся фотографии того, как было до. Вот так выглядела кухня. Вот так выглядела, собственно, две комнаты. Друзья, для инвестирования была выбрана квартира на первом этаже, буквально в 300 метрах от метро. И более подробно о том, что в итоге у нас получилось, расскажут Антон и Света. Мы занимались ремонтом этой квартиры, планировкой, проектом. Мы здесь сделали из... 44 квадратных метров, три отдельные, по сути, квартиры, три студии. Всем привет, меня зовут Светлана, я дизайнер интерьера. Задача была непростая, задача была очень интересная. Из одной квартиры мы сделали три. Учитывались все принципы и законы эргономики. Мы сделали так, чтобы человеку, который приедет сюда, ему было комфортно. Зону отдыха продумали и зону ванной комнаты, кухонную зону. Все, что здесь придумано, было придумано из одной небольшой картинки, которую мы выбрали. Природные оттенки, сочетание цветов, даже, допустим, изголовье кровати, которая делалась под заказ, и оно было выведено из принципов, опять же, общего дизайна. То есть все то, что мы задумали, у нас получилось, получилось очень здорово. Дело в том, что задача была непростая потому что под кухню выделено не так много места. Но мы учли все моменты, все нюансы. Допустим, электрическая плита выбрана на две конфорки. Учитывая то, что это студии, вряд ли здесь люди будут готовить какие-то серьезные кулинарные шедевры. Поэтому мы взяли небольшую плиту, мы взяли небольшой встроенный холодильник. Здесь есть микроволновка и небольшая рамка. У нас есть места для хранения. Здесь будет храниться посуда. Вилки, ложки тоже находятся в определенном месте. И давайте посмотрим, какая замечательная столешня. Цветовая гамма кухни, опять же, в цветах нашего дизайн-проекта. Фартук мы сделали из кабанчика, но он положен вертикально, соответственно... Он не вызывает, напишу я вспомину уже впечатление кабанчика, который практически во всех проектах цветовая гамма опять же проекта выбрана в природных оттенках, что создает определенный уют и комфорт. Наш фартук кухонный, он сочетается с плиткой, которая находится в санузле. Прошу. Расскажу, какие сложности были в этой квартире. А первое то, что э, здесь переделывались полностью все трубы. Вдоль этой стены, например, шла труба, которую мы э, встроили, можно сказать, в эту стену, и она у нас теперь не отнимает пространство. Э, новые батареи, новые трубы, э, все коммуникации полностью проложены, э, заново переделаны, перенесены. Вот вдоль вот этого потолка тоже была труба, ее тоже переносили. Еще одна сложность, которая была в этой квартире, которую я хотел решить максимально комфортно для тех людей, которые здесь будут проживать, это фановые трубы, которые часто в инвесторских квартирах делают в ступеньках с подъемом. Эти студии и квартиры получаются в несколько уровней. Я хотел сделать в этой квартире максимально ровный пол, без разных перепадов. Чтобы это сделать, мы вскрывали пол, опускали всю канализацию, вход в общий домовой слив. И, соответственно, переносили эти все трубы, делали местами заливку под полом. И, соответственно, получилось так, что здесь пол идет в один уровень. Вот, что максимально комфортно, особенно при учете того, что здесь потолок там, совсем не 3 метра И у нас в управлении достаточно много таких объектов, которые как раз сделаны со ступеньками Не мы там делали ремонт, мы ими только управляем И это вызывает вопросы, но не везде это реально сделать Такие вот дизайнерские решения лампы Эдисона, мне кажется, очень классно здесь писались. Учитывая то, что помещение небольшое, нашей главной задачей было сэкономить пространство. Один из моментов, мы трубы центрального отопления зашили в стены и радиаторы вынесли, вынесли в отдельные ниши. За счет этого мы сэкономили пространство и в среднем получилось сантиметров 20, которое подразумевалось под радиаторы вынесенные. Мы это сэкономили. Один из важных моментов в дизайн-проекте – это электрика. Если мы изначально рассчитаем, где будут находиться телевизоры, освещение, розетки для разных приборов, которые используются в жизни, то у нас будут отсутствовать лишние висящие провода, как, допустим, здесь. В таких объектах приходится экономить каждый сантиметр. Мы боремся, можно сказать, за каждый сантиметр пространства – нам пришлось сделать максимально узкие двери, они получились не стандарт. их пришлось заказывать на заводе специально под наши размеры, вот. но все получилось, двери получились отличные, они получились под наш дизайн, мы нашли то, что нам нужно, сделали зеркалом, дверь, все функционально, вот. заказчик доволен, самое главное, да. я думаю, что гости будут тоже довольны. Друзья, я со своей стороны глубоко признателен, благодарен Антону за проделанную работу. Ты красавчик. Да? Если вам нужно сделать ремонт, особенно если вам нужно сделать его нетрадиционно, не просто суперэконом, где кухня стоит 600 рублей целиком, пожалуйста, к Антону и к Свете обращайтесь. Я горячо рекомендую. Делаем так, чтобы наши клиенты были довольны. Самое главное, ради чего мы работаем? Вообще... Вовремя так. Классно сделано. Уютно очень. Проверяем. Все вмещается. Коленки не упираются в стены. Бумагу подайте. Соответственно, все.